Украина и Польша восстанавливают железнодорожное сообщение. В расписании движения, которое будет действовать с 13 июня, появились международные поезда из Польши в Украину туда и обратно. Правда, пока нет стопроцентной уверенности, что все запланированные рейсы состоятся точно согласно расписанию. В графике, доступном на пассажирском портале, появилась информация, что с 13 июня есть 5 международных поездов, которые соединяют Польшу и Украину, два в Киев и один во Львов, один вагонный поезд в Одессу и последний ночной Львовский экспресс из взрослого во Львов. Это означало бы возвращение к тому расписанию движений международных поездов, которое было до начала пандемии. Польские железнодорожники не предоставляют дополнительной информации о возвращении поездов. Украинская сторона на наш запрос ответ пока не предоставила.